будет казаться смешным, что просто тратят время на то, чтобы что-то нарисовать ручками какую-то идею, штуку, что, что угодно. Ну, вот мы думаем, мы хотим, чтобы Николай умел рисовать летучую мышь. Он начинает их анализировать, как строится летучая мышь, что вот у нее есть два выходящих там крыла, есть какая-то голова, есть тело. И потом, когда он понял, что вот есть такие составные части, он учится их рисовать. И не все формы всегда получаются. То есть он иногда неправильно может понять, он может подумать, что крыло это голова, или что два крыла это не обязательно, а всегда есть там одно крыло и что-то еще. И тогда получаются такие ну, странные очень формы. Поэтому, как только он там первый раз научился и первый раз попробовал нарисовать эту летучую мышь, нужно еще пройтись по его результатам, найти все неправильно нарисованные летучие мышки с нашей точки зрения и сказать ему, что вот это неправильно, это мы удаляем, а вот эти все правильные, учись еще раз. Вот это как раз то, чего мы иногда не понимаем в его работе. То есть мы вроде как его научили рисовать ну, там, правильную летучую мышку или там голову собаки, но иногда он может, ну вот, <смех> у него возникнет какое-то, видимо, не знаю, воспоминание такое, digital, о том, что вот может и не должно здесь быть крыла, или здесь должна быть дополнительная голова, или что-то еще, и тогда он нарисует форму, совершенно не похожую там, на летучую мышь, и это будет очень круто. И Они опять же смотрели на это количество и говорили, типа, блин, ну я, конечно, у меня так не получается, какой-то вообще отшибленный чел. Вот, а потом, видимо, когда это раздражение <соем> совсем их перекрыло, они начали выяснять, разнюхивать, в чем вообще дело, что это за чел, потому что, ну как бы, его же нет в студии. Непонятно, откуда он там, как он это делает, нельзя на него посмотреть. И вот мы сидим, его делаем, Николай, перед нами дизайнеры обсуждают, типа, что это за, кто кто это может быть? Мы в какой-то момент начали замечать, что мы смотрим работы других дизайнеров в Экспрессе, кто что кидает, и постепенно у некоторых ребят начали появляться сначала отдаленно похожие какие-то ходы, с тем, что ну, они как-то более не стали кидать варианты, какие-то э, формы неаккуратные, примерно, очень похожие на то, что рисовал Николай. А потом дошло до того, что они стали повторять даже тот алгоритм для искажения шрифтов, который мы используем, но у нас просто он делает на лету, а они стали растягивать это сами. Видимо, вдохновились очень сильно, или неосознанно это сделали, но вот какие-то такие приемы не сразу уловимый, но вот, вот весь этот налет эстетики Николая, такой свободный, он присутствовал. Начинаешь проще относиться и как-то обесценивается вообще вот эти буки творчества, что ли. Ну, как-то, ну, в этом уже становится меньше смысла. Непредсказуемость результата, которая не ограничена ничьим психологическим состоянием текущим, там, усталостью, не знаю, желанием что-то делать или не делать, личным отношением к проекту. Ну вот, типа, не люблю я пельмени, а мне приходится рисовать этот флагос, все равно, что типа того. Вот. Ты просто вот всегда гарантированно получишь набор клёвых непредсказуемых вариантов каких-то, независимо ни от чего. Ну, стать такими мини-арт-директорами для этого инструмента, начать э, выбирать из того, что получается самое лучшее, крутое, и находить какие-то клевые вещи, это предвестник того, что скоро все поменяется вообще, в принципе. Как э, типа раньше все ходили по лестницам, и вдруг появился лифт.